На сцене команда QNU City. И вы сразу задаетесь вопросом, почему мы такие веселые. А мы просто впервые приехали без нашего вожатого, Александра Сергеевича. Мы его на вы отправили. Подожди, так школа вожатых закончилась. Прикинь, а мы отправили. Ребят, тут как раз Александр Сергеевич звонит. Привет, О, что... я... а! Ну что, пока тут такой хороший настрой, похулиганим! А кого сегодня в зале мы немного раскачаем? Догадались? Это вы! Ну что, ребят, качнем челны! Так, начнем. Дагестанская девочка на дискотеке. Морская черепашка по имени Наташа. Очень нужный подарок. Диана, вот тебе сертификат на курсы культуры речи. О, хренасья! А почему все время ты миниатюры подаешь? Потому что у меня самый красивый голос в этой команде. Ну так у меня тоже самый красивый голос в этой команде. Ой, классно! Итак, давайте представим мальчик, который пересмотрел фильм Крестный отец в лагере. Вы хотите забрать меня домой, чтобы я помылся? Но вы делаете это без уважения. Родители? Я кисть сломал. Итак, давайте представим. Булат, а можно спросить, а почему ты миниатюру подаешь? Ну Так теперь же у меня самый красивый голос в команде. У меня тоже самый красивый голос в команде. Ох, какие вы талантливые. Да. Итак, случай настройки. Серега. А? Лови! кирпич, Серега, Леха, Серега, Леха, Серега, Серега, Серега, Серега, Серега. Я по телефону разговаривал. А? Серега, Леха, Серега, Леха, Серега. Девочки, вы почему в спортивной форме вышли с мячом? Мы к олимпиаде готовимся. Но она же зимняя. И что? На ней в баскетбол не играют. В смысле? Ладно, забей. Хорошо. Диан, это же как в фильме движение вверх. В смысле? Мы забили за три секунды. Будет небесам жарко, Сложит о героях песни. Надо жить ярко, надо побеждать честно Все нормально, заканчиваем Ну и в заключении А, наверное, многие задались вопросом, чего мы в медалях стоим Просто для нас юниор лига, так же, как для наших спортсменов, Олимпиада в Корее мы даже не знаем, как мы сюда попали. Прикинь, если мы еще золото возьмем. Команда Квен Юсити, спасибо!